<музыка> Это же нормально. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас восьмое. Восьмое. Июня 2017 года, канал подготовка Программа «Плохие новости» Я Вячеслав Мальч, со мной в студии Константин Зеленин У нас прямой эфир, вещаем мы из Подмосковья До новой исторической эпохи осталось 149 дней И сегодня вот была кривая заставка такая Я спросил, почему Володя говорит, потому что экспериментировали много Видите, другие люди в день рождения водку пьют А мы экспериментируем с техникой У нас свои такие, значит, развлечения, прогулки, Володь, это новые прогулки, фотографии, да, хочу показать, вот фотографии прогулок, так, это у нас Владимир, это Воскресеновка, Воскресеновка, Опа. Глазов, Казань, Красиво. Комсомольск на море. Красноярск. Минск. Новоутинск. Пермь. Так. Мальцев, помашите рукой, если это прямой зефир. Петрозаводск. Нет, ну это что-то откуда взялись эти люди Самара, я имею в виду не эти, это наши люди А те, которые пишут, что надо помахать рукой если Прямой эфир Тюмень если Мы это читаем, значит это уже прямой эфир Шлиссельбург Круто Энгельс Привет, земляки ну, В общем-то все земляки На одной земле живем даже если глубже покопать, то мы все отдал, Да, даже, все, даже все и родственники, да? Так, значит.. Убираем. Так, ага. Значит. Так, нам письмо тут написали насчет Бали. Ты тогда Прочитаем. созвонишься. Да не надо, это лично. Потом хотелось бы привет передать э, тем людям которые нам в том числе помогают это э, запрещенной партии воля угу. народ в общем то мы к ним очень хорошо относимся они хорошо относятся к нам так что мы с вами одной крови да так э, потом спрашивают что будет 12 июня да? что будет 12 июня на самом деле смутные разные информация навальный запросил прогулку по тверской митинг ему отказали но в администрации москвы или в мэри как правильно выразиться не знаю сказали что со слов, до сахарова, да. со слов да что навальному вручили якобы он согласен на сахарова ну в общем до конца все непонятно в общем, давайте... А, ну, это уже ну завтра будет больше информации, да, но мы в любом случае выходим. А. И в любом случае то ли мы будем смотреть на санкционированный митинг, то ли на несанкционированный. В общем да, будем смотреть. Будем, будем посмотреть. Полиция проводит обыски в офисе организации «Русь Причем, я так понял, заявили о том, что... Это связано, ну, изъяли бухгалтерскую документацию, это свя связано с расходованием бюджетных средств, а вот э представитель этой организации Романова, она очень сильно удивляется, потому что у них нет бюджетных средств, но я еще ни разу нигде в бюджете не читал что финансирует Русь сидящую, бюджет хоть какой-нибудь, там, Московский, я не знаю, Московской области, там, э, тот бюджет, который принимает Государственная Дума, да, и ни в одном из консолидированных бюджетов я не видел Руси сидящей, да, и я думаю, что пока эту власть не, не увидим. Все это связано с тем, что сейчас идет массированный наезд, очень массированный наезд на всех несогласных. Но я могу вам сказать, как уже говорил, что не надо бояться, потому что как раз их целью запугать. Больше у них цели нет, у них цель запугать, они притаскивают людей, требуют, чтобы они подписали с ними какие-то бумажки, о секретности, да, там, когда человек ломается, там что-то подписывает о секретности, то, в общем -то, они требуют подписи о сотрудничестве, то есть удивительно совершенно в России только во времена Путина такой может случиться, такой дебилизм, потому что всегда основа агентурной работы это было согласие самого человека, причем как правило, это инициативная деятельность, то есть человека щупают и смотрят, что он согласен. А сейчас человека берут, его давят, говорят, ну тебе там зверь, Марим там туда-сюда, если ты не согласишься быть агентом, получать 5000 рублей, это же охренеть не встать, 5000 рублей. И 15 тысяч, если ты будешь с Мальцем в камере в тюрьме сидеть. Вот на сетке, который со мной сидел, 15 тысяч получил, можете себе представить, за эту работу, это же ассоцией, извиняюсь, это же просто смешно, это же смешно, так вот, эти люди, которые должны, ну там, опера, которые должны эту агентуру вербовать, но они, как Зубатов писал, должны быть Отцом и матерью родными для этих. Представляете, они их вербуют, они тут же выходят и нам сразу же звонят по телефону и рассказывают. Или еще хуже для этих оперов. Они, они не, не подписывают ничего и говорят, идите вы в жопу. И все, и тогда вообще получается страшная вещь, потому что человек приходит, говорит, меня хотели завербовать вот такие-то, такие, такие -то, и все такое прочее. То есть, э, потрясающая ситуация. Это вообще впервые, наверное, в истории человечества оперативная работа э, с агентурой поставлена на такой ужасный уровень. То есть, просто какой-то вообще отвратительный совершенно уровень. Так что, я представляю, как сейчас вот те... Они думали, мы молчать, что ли, про это будем? Я представляю, как вот те сейчас там... Корячутся, как вампиры, как вурдалаки. Вот это же вырежут, покажут их начальникам, а, а, возможно, это и до Вовы дойдет. Он за голову схватится. Он же там крутой разведчик, крутой опер. И тут такое -ство происходит. Откровенное, просто всем пофигу вообще. То есть они рисуют все палочки. У нас там 2 миллиона агентов. Ну да, ну может быть вы нарисовали себе. 20 миллионов нарисуйте. они вас на и посадят. Перед следующей новостью хотелось бы рекламную паузу по поводу того, чтобы вы подписались на канал Артподготовка. Заглав... Лати... Заглавные латинские буквы Артподготовка. Также задали вопрос в прямом эфире. И у нас... Э... Человек пишет, заплачу 15 тысяч, чтобы посидеть с Мальцем. Принимаются. Также мы запустили рифкоины Есть ссылка на них, третья строчка сверху Нажимайте, смотрите, знакомьтесь Региональные новости на сайте 5112017.org Телефон Надежда в прогулках свободных людей И 7000 мы показываем революционного кота 7000 лайков и вот, в целом, Путин, да. и вот Путин в связи с этим устойчиво лидирует в рейтинге доверия политикам. В целом об этом заявил. Представляете, устойчиво лидирует в рейтинге доверия политикам 48,1%. То есть Вова в жопе, так это называется. Почему? Мы вам говорили вчера, что... Очень жесткое число, которое дают все, Левада, там, ВЦИОМ, там, ОВЦИОМ, кто хочет, 86% жителей России опасаются публично высказывать свое мнение, если оно расходится с официальным. 86%! ВЦИОМ дает цифру, которой доверяют Путину, 48,1%. О чем это говорит? О том, что вообще ему никто не доверяет. Вот эти, это особо сыкливые, А те, кто не особо сыкливые из этих 86%, они говорят, да пошел он нахер. Все, устали бояться. Можете себе представить? То есть, вот эта цифра, да, 86, это константа, это постоянная цифра трусов. Постоянная. И из них уже огромное количество, кто уже не боится. Говорят, все, устали бояться. Как... Тетка одна, хватить, натерпелись Еще такой момент Пишут В ТТК, суки, мне YouTube глушат Чат бежит, а видео нет, что делать? Это Николай Жигалов пишет Николаев. А какой истор... вот мы ресурс? Мы что Йота и Мегафон блокируют арт-подготовку эфир. эфире. Прямой эфир. Да, прямой эфир. То есть в записи, когда видео выложено, у нее уже появляется постоянный адрес Ютуба, и вы оттуда можете посмотреть. Если у вас свисток, ну это в смысле 3, 3G, 4G модем с симками йота или Мегафон, то у вас может быть вот такая вот история. Поменяйте либо провайдера, либо... Да, то есть, представляете, это то ли ответка от Бурханыча за долбооба, и, и то ли да, что. Долбоеба ну... именно, Бурханыч, тебе еще раз повторяю, ты долбоеб. Не нуждается в свободе слова, это мы озвучили. Вчерашний гитарист супер. Санёк, вчерашний гитарист, конечно, очень хороший музыкант. Да, мы сейчас ищем... Он, и, он в Новый год большой. у нас там на баяне или на аккордеоне, я до сих пор не могу. Мне меня пистолет в голове поставят, скажут, отличие баяна от аккордеона. Ну, не отличие. Не, да, ну, 2, наверное, 2. если посмотреть... 3, а? Одна большая разница. У аккордеона клавиши продольные, а у баяна круглые. Круто. Теперь буду знать. Хорошо. Хотя у меня... Мой лучший друг жил во дворе, где жил Паницкий, представляешь, Видишься. ну ты что, да, и я все детство общался э, самым э, великим баенистом мира, да, даже до сегодняшнего дня, это Паницкий. Так что... В Воронеже сняли на видео 20-метровый огненный факел возле жилого дома. Да, это как-то там расшевелили горгаз, и в результате вот из трубы... Рвануло пламя 20 метров, советую посмотреть видео, такое завораживает, особенно, наверное, когда у тебя во дворе такая фигня горит 20-метровая. Да. Я видел в Рамкаде, в районе Мытищ, там тоже раз взорвался газопровод, но там было среднее давление, там ну, красивое зарево было. Пишет, что подвисает, Висим пишет, пишет, у меня йота, все нормально. Убитый в Мэриленде школьник оказался россиянином. Двух убили школьников в машине, вернее, рядом с машиной, в общем-то, расстреляли. Один из них оказался гражданином России. Я говорю, ну так не везет, если вы возьмете цифру, сколько там... Нападают акулы на человека, да, я помню, как в каком-то, 90-каком-то году взял, 22 случая было нападений, из них 20 напали на русских акулы. Ну, так мир устроен, поэтому, если уж у нас такая виктивность, нужно как-то понимать, что у нас в общем, способность становиться жертвой преступлений гораздо выше, чем у всех остальных, и как-то, в то иметь это в виду. ИГИЛ пригрозила восьми странам новыми терактами. Да, надо перечислить, в общем-то. Ну, я думаю, не стоит говорить, что первое, конечно, Россия. Конечно. К вопросу об акулах, конечно, Россия, потом США, Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Италия и Бельгия. Надо сказать, что ИГИЛ, э, так скажем, злятся относительно. России гораздо сильнее всех остальных, но ну, потому что никаких, в общем-то, не было, да, и вдруг Вова на, налетел на Сирию и начал э, там устраивать рок-н-ролл, и поэтому там ИГИЛ, не ИГИЛ, я не знаю, кто, ну, понятно, что радикалы исламские, они, в общем недовольны, я думаю, что не только ИГИЛ недоволен, я думаю, что как это не парадоксально, но те мусульмане, которые воюют с ИГИЛом, они тоже недовольны. И тоже, наверное, у них огромные претензии. И те вот люди, которые, которых сейчас, э, так сказать, питают США э, и оружием и всем остальным, и они не, не, не недовольны США, и Франции, и Великобритании, и Канады, и Австралии, Италии, и, и Бельгии. Но они конкретно недовольны Россией. И поэтому, когда они разберутся с Асадом, в общем-то, я думаю, что надо ждать в любом случае неприятности еще до того, как они разберутся с Асадом. А уж потом, я думаю, надолго они запомнят все это. Огни, Филивы, башни погасят в память жертв Мы в Тегеране. А? Мы вроде об этом говорили. Ну да, ну это уже такая стандартная ситуация, я говорю, можно... Там их и не зажигать, потому что э, постоянные теракты. И вот э, 17 человек сейчас число э, дают, э, число жертв в Тигеране. Но самое интересное не это. Самое интересное, что Rush Today журналистов вот освободили. а Их задерживали вчера. Но я так понимаю, что вмешались очень сильные люди в Иране. Там есть, в общем-то, с кем договариваться, их отпустили. Но главное, это не то, что их там задержали, отпустили. Главное, почему их задержали. Об этом российские СМИ не пишут. А задержали их, потому что на месте теракта они оказались раньше теракта. То есть они заранее приехали и приехали, это и очень вернулось. симптоматично. Мы помним в Латинской Америке те группы, которые оказывались э, раньше там всяких убийств, которые совершалось, телевизионные группы, потом оказалось, что имели информацию об этом. И поэтому, наверное, их хотели спросить, имеют ли они информацию. Но я так понял, что не, не, не спросили, потому что кто-то вмешался, их отпустили. Полиция Тегерана освободила, Анну, да. это мы сказали. Россия готова экспортировать зерно, мясо и другие продовольствия в Катар. Вот О, а, Теперь вот уже, уже есть, вот куда экспортировать. Слава, слава Богу, тут столько продовольствия бля, в России. Вова все завалил, все приладки российским продовольствием, что осталось только экспортировать. Западное говно тут давят. Этими тракторами, да, своего девать некуда, вот везут. Теперь в Катар повезли уже на собаках, наверное, Шувалова, поскакали Вот Аль-Жазира отказался менять редакционную политику, несмотря на катарский кризис. Это то, о чем мы вчера говорили, если помнишь. Это очень важная тема, потому что, конечно, аль джазир это такая... Козырная, очень козырная карта. И когда вчера что-то никто про нее не говорил, я очень сильно удивился. Потому что первый вопрос, конечно, это штаб-квартира в Дохе, у, ну, в столице Катар, у аль джазира И возможность влиять у Эмира, конечно, там колоссальная. но может быть, не такая, как у Путина на, Rush, на эту Rush Today, чтобы не заругаться, извиняюсь. Вот. И арабские государства составят список требований для Катара. То есть такую, как это сказать, ну, претензию я бы назвал. Претензию. Ну, слава богу, что так хоть и, и, идут дела, они а не, а не завтра война. да? И расследование в Катаре подтвердило, что к скандалу привела кибератака. Об этом говорят, собственно со ссылкой на какие-то спецслужбы США и так далее. Говорят, что была какая-то кибератака, и потом случился скандал. Ну, как я понимаю, скандал в результате кибератаки, это когда что-то уперли и кому-то что-то показали, да, выложили. Потому что ну, как-то они очень сильно обиделись на своих же сотоварищей. А это нужно что-то такое показать. И вот глава МИДа Катара едет в Москву. Не сюда ему надо бы ехать в главе МИДа Катара, а, к саудитам договариваться. Не с теми он договаривается. А вот дальше вообще великолепно. А, значит, Турция приняла решение об отправке военных в Катар. Прелесть какая. Да. То есть, представляете, какая нагрузка. Там и так все сейчас очень жестко. А еще туда турок. Еще Путин как бы решение не принял, а чё, почему бы поехать и демократический режим Катара не защищать. Он же защищает демократический режим Сирии. И там в Катаре такая особая демократия с эмиром во главе. Коалиция подтвердила потери среди проправительственных сил в Сирии. Да, коалиция, ну то есть я так понимаю, что авиация США нанесли удар и получилось, в общем-то, ожидаемое. То есть, войска Башара Асада понесли потери. Об этом очень сильно не распространяются. Ну, по крайней мере, в России. Почему? Потому что тогда возникает извечный вопрос. А где же ваши ПВО? Почему они не стреляют? Ну, им сказали, мы не будем принципиально стрелять, потому что мы этих не считаем, они там заблуждаются и так далее. Но Мы же помним те понты, которые были год назад, когда Вова рассказывал о том, что кто там не пролетит, хоть на чем, там все сшибут, всех напугают и потом раз, что-то никого не сшибают. Все бомбят, лупят, и причем достаточно эффективно. Мы Но важную новость забыли сказать. У нас завтра эфир на Эхе Москвы. Да, да, да. 5 часов. В 3. В 3. 3 3, часа, прощения, да, да? В три часа 15. завтра эфир на Эхе Москвы. Так что я с Мы еще напомним, поэтому... Да. Курды освободили дворец Харуна Аль-Рашида в Раке. Гаруна Аль-Рашида, в общем-то, Харуна Харун Аль-Рашид. Ну, это тот самый Гарун Аль-Рашид, который mm. переодевался в простого человека. А, ходил понял. там Гару... по базарам, Харуни. да, да, да. Вот, и... По базарам ходил, ну, то есть персонаж сказок «Тысячи одной ночи», ну, может быть, он как-то сказкам этим и не так соответствовал, может быть, был несколько другим, а может быть, и как раз и таким и был, да? так вот они освободили. Курды этот дворец, и знаешь, интересная тема тут возникает, та, о которой мы вчера говорили и задали вопрос заранее уже, помнишь, когда говорили, что Раку освободили сторонники, в общем-то, Госдепа, так их назовем, то есть оппозиция, я спросил тогда, а где же курды, помнишь? Вчера mm -hmm. или когда да, позавчера, да, вчера. да, я говорю, ну, потому что Рак это город курдов, и курды как-то должны отметиться, вот, судя по всему, они отметились, они дворец освободили, а как вот они соотносятся с этими силами, судя по всему, они с ними не воюют. Судя по всему, они с ними взаимодействуют. И вот какая-то странная ситуация, представляете, Рака. Там, с одной стороны, наступает вот эта непримиримая позиция, которую поддерживают американцы. С другой стороны, пытаются что-то удержать, пытаются удержать войска Башара Асада. С третьей стороны, идут курды. Во-первых, вопрос мне интересует, где там ИГИЛ? В каком месте, да. Потом, с кем воюют курды, которые, от кого они все это освобождают. Какая-то странная ситуация, хотя все, если вы прочитаете, в том числе и импортные СМИ, все воюют с гилом. Это парадокс. Курды воюют с гилом, Баша Расат воюет с гилом, и проамериканские тоже воюют с гилом. Все воюют с гилом, но... Но как-то странно воюют. Где там ИГИЛ? Может, и нет никакого ИГИЛа. Может, это все что-то вот из интерната. Ну, потому что с точки зрения военной получается полная фигня. И вообще это не работает. Стоп. Здесь Миша Али спрашивает. Господин Мальцев. Ну, гос, я так понял. С точкой. Это господин, Одни сутки за митинг. Сколько в рифкойнах? Ну, я даже не знаю, да, вы предлагайте, предлагайте. С условием того, что вы пришлете дело с решением суда? Да, да, нет, почту, да, да нет, ну зачем, ну просто Не да. у нас была возможность. Да, ну это безусловно, это безусловно подвиг, и подвиг очень серьезный. А давайте пять тысяч ревкоин. Да легко, почему бы нет, Да надо, надо переговорить, и все и нормально, очень хорошо. Мария Захарова пригласила журналистов в CNN в Алеппо. Да, представляешь, я сразу вспомнил, как-то может быть они тоже начнут орать, что Мальцев такой злодей. Вспоминает он всякие злодейства. Я сразу вспоминаю гитлеровцев, которые в концлагеря приглашали там журналистов, Красный Крест. И потом те приезжали и рассказывали, как там хорошо дети песенки поют и все такое прочее. Вот. Мне что-то вот это напоминает. У меня какой то прям очень брезгливое к этому отношение. А еще она рассказала, предложила СНН сделать честный репортаж о мальчике из Залепо. Там действительно снимали в пятнадцатом году мальчика, который в крови и ну, в штукатурке. И вот его этого мальчика снимали. А потом папа вроде заявил его, что он не так сильно пострадал. И вот она хочет снять этого мальчика. Вот Захар, слышь. Я сегодня хотел, меня товарищи мои остановили, у нас есть целая папка других мальчиков. Не в штукатурке. И девочек. И девочек. Не в штукатурке, а разорванных пополам просто. Фотографии эти с больницы в да, Сирии. Все, причем с российской больницы. Причем разбомбили российские. И все и сделали это наши люди, наши российские. Ваши Да, люди. наши, наши. Ну а что же это? И поэтому... Мне, мне бы просто вот говорить тяжело. Я хотел поставить, но меня сторонники мои отговорили. То есть, я не знаю, может быть, как на какой-то сайт это выложить и сделать ссылку. Но я бы многим не рекомендовал смотреть. Почему? Потому что я очень тертый в этих делах. Но я не могу даже вспоминать спокойно. Меня прям Просто трясет. понимаете, если мы, Вячеслав, это вам говорю, если мы это все вы, разместим, у нас еще будут суициды. Понимаете? Зачем это? Ну да. Так, что там дальше у нас? Так. Не, и вообще вот с точки зрения, конечно, вот этих фотографий, я думаю, вот и это же правда, да? И если правду банят, ну, наверное, это, это неправильно. Я понимаю, что это, конечно, очень тяжело смотреть, и что если, не дай бог, туда кто-то случайно зайдет, у него крыша может просто ну, да. поехать. Но вообще это же где-то надо показать. И вот дальше Захарова жжет. Рассказала об успехах Лаврова в борьбе с курением. Ну, ну да, да, представляешь, я, я, думаю, я думаю, что, может быть, она говорит, он там... Пару сигареток курит. Может быть, да, он и курит пару сигареток, но, может быть, не тех, которые... Я которые прочитал, которые что он все, все курят, да. Может быть, он что-то курит другое. Потому что в последнее время он такое несет, что вот дури надо выкурить столько, чтобы такое. Там, например, обвинил Литву за то, что она хочет построить забор на границе в русофобии. Это представляешь, вот Лавров, знаешь, кто самый главный русофобы? Вы и есть русофобы, самый главный. Я только, только ориентируюсь на заборы. Вот я родился в стране, где был деревянный забор, только вокруг строек, Советский Союз. Больше вообще никаких заборов не было. Нигде. Ни вокруг правительств, нигде. Вот вокруг Кремля вот эта, эта, эта кирпичная стена была. Почему? Потому что я в детстве кремле яблоки рвал да? вот, представляешь и с чего все началось а началось все с забора вокруг белого дома который там что-то 800 миллионов что ли обошелся Он там Он с электричеством этот забор и все и все и они как сумасшедшие начали ставить заборы одни сплошные заборы то есть вот в Саратове Аяцков пришел к власти, он все огородил заборами правительства, там, что еще. И вот у них что-то там в голове. В голове у вас заборы, Лавров, понимаешь? А вы кого-то хотите обвинять, что от вас отгораживаются? Конечно, будут от вас отгораживаться, если у вас заборы в башке. В Великобритании начались досрочные парламентские выборы. На траву не гоните это пишут. Да а, не... вы, а вы думаете, можно после табака так, что ли, <сёк> загоняться? А, ну, тут еще есть версия, что это спайсы. Спайсы же это не трава, нормально? Так, сдохну, Великобритания начнется. Сдохни либеральная мразь. Это... Я не, не знаю, я думаю, про... что это не нам. Не нам, да, потому что я думаю, тоже как-то меня вроде либералы записывать У нас тут сложно. Иван сидит. <сёк> <сёк> <сёк> да, да. В Великобритании да, начались досрочные парламентские выборы. Да, интересная тема. Сейчас вот повезет, не повезет. Вот такая рулетка. Вот Тереза Мэй, в общем-то, балансирует на проволоке, называется такой эквилибр. Вот почему в России нет никаких досрочных парламентских выборов никогда. И вот э, уже мы сама проголосовала на парламентских выборах, ну посмотрим во что э, выльется. Полиция эвакуировала людей с Трафальгарской площади в центре Лондона, ну потому что там очередной шухер был, все испугались, все всех эвакуировали. ЕС раз, расширил санкции против КНДР в связи с резолюцией Совбеза ООН. Да, я сразу же а вспоминаю швейка, да, потому что когда там э, пришла баронес э, и там принесла все там сигареты, папироски эти, говорит, о, зольдатик, там сигарет, курить, сосать, а то спрашивает фельдшер там какой-то такой, говорит, а она кто, откуда вы ее знаете, я ее незаконно рожденный сын сделайте ему добавочный клистер, а там всем клистеры делал. вот здесь приблизительно то же самое, то есть Европейский Союз расширил санкции, а Толстенький сказал, сделайте им добавочный клистер, и еще несколько противокорабельных ракет сразу выпустил, они куда-то улетели, куда я не знаю, но что их было много, это отмечают все агентства, я так понимаю, что американцы, которые недалеко находятся очень сильно, порадовались И Сыграли, вот мы. да да да сейчас я фотку хотел показать ну И... они бы уже прилетели бы правильно если нет ну они же недалеко они где то ну, там да. упали вот такой вот, вот хороший прям такой, вот ржет. Захара, он не боится, что он много курит, я смотрю, сигареты в руке? вообще запустил и кайфует. Блин, ну это прям классический такой злодей, знаешь, с которыми дрался Джеймс Бонд, с которыми Бэтмен дерется, классический, понимаешь, вот такой. Я думаю, что он смотрел, да, там, когда где-то за бугром там учился в школах и так далее, смотрел все это и себя воспринимал как такого злодей на Николсона смотрел в Бэтмене и когда тот жалкие ничтожные людишки там. А -а -а -а. Вот. Блин, Бывает же. Бывает Китайский спецназ проходит в Сибири курс выживания в дикой природе да, странная такая история, да, вдруг оказалось, что гости тут пишут из поднебесной на границе Тувы и Красноярского края проводят учения на территории Сибири, но самое главное учатся выживать в условиях Сибири. Это такая странная вещь, да? Да, это на самом деле не Начиная странная, с, а две, с 2005 года. Мы помним, плотно проходят учения, а иногда и совместные антитеррористические учения. И те люди, которые принимали участие в этих антитеррористических учениях, говорят, что на всех китайских картах, которые они видели, Китай одним цветом, Россия другим цветом. А Сибирь почти до Урала, она таким каким-то, и не, тем и, не ну, в общем, и тем, и другим, такая заштрихованная. И когда они спрашивают, а это что такое? Они говорят, а это временно оккупированная территория. Так вот, вре на временно оккупированной территории, в кавычках, как раз они сейчас и проводят учения, которые, в общем-то, согласовал Вова, согласовал Шойгу. И там оказывается им полнейшее содействие, чтобы они учились выживать в условиях соответственно, Тувы и Красноярского края. Вот здесь Дмитрий Мельник пишет, китайцы готовятся к захвате в Сибири. Я вам скажу, что я был в Омске самолично, видел русских девушек с детьми раскосами, да, так скажу мягко. На вопрос, что это, они говорят, типа, у меня корни там татарские, все такое. То есть они рожают от китайцев, они этого стесняются всячески там. И вот по поводу комментариев, они захватили Сибирь. Они готовятся ее отстоять, учатся, тренируются для того, чтобы ее отстоять. Да -да. Путин назвал предстоящий визит главы КНР в Россию событием года. Ну да, видишь, события года встретился он с Цзиньпином, пошутил над ним, так весело. То есть а -а -а, делегация российская расселась, а Сидзинпин с другой стороны оказался один. И Путин пошутил, один боец. Ну, имея в виду, что до этого, там, если вы помните... Вот в этом году на форуме уже встречались, который форум назывался «Один пояс, один путь». Вот тут один боец на одном поясе и на одном пути. Ну, в общем, такое, вот, такое чувство юмора у Путина, если исходить из, того, что, из предыдущей новости про обучение китайских войск, то э, не смешно он шутит. Оливер Стоун назвал причину создания фильма о Путине. Да, и вот он много чего говорил, ну, мне кажется, причина банальная, я хотя очень люблю Стоуна, но причина, скорее всего, деньги, скорее всего, заплатили столько, что человек не мог отказаться, да, и если, ну, хотя я и допускаю, что, может быть, так же он, как и Кастро снимал, но он умный человек, он же понимает, что Путин не Кастро, да, а вообще он сказал, что это критически важно для США понять другую точку зрения. Я заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений. Он сказал, что я не журналист, я снимаю кино, и у меня другой подход. И это вот очень интересно, когда он про журналистку говорил, да, действительно, он снимает кино, а не журналист. он И поэтому может оказаться, что это игровое кино. Такое вот у меня ощущение, да? Не, ну он гениальный режиссер, я говорю, мне очень обидно, что он снимает фильм про Ву. Песков обозначил степень интереса России к показаниям экс-главы ФБР. Да, он сказал, что вообще интересно вот саммит, а вот что там говорит этот бывший глава Коми. В смысле не бывший глава Коми, бывший глава Коми сидит, а бывший глава ФБР Коми, да, вот их, их совершенно не интересует. А нас интересует, еще говорит бывший глава ФБР Коми, а говорит он, что Трамп предлагал избавиться от российского расследования, и это официальное его заявление. И в общем-то вот. Утром 30 марта президент позвонил мне в ФБР, он описал расследование в отношении России как облако, которое нависло над его возможными действиями в интересах страны. И он сказал, что он не имеет никакого отношения к России, не имел никакого отношения к проституткам в России и всегда предполагал, что его записывают, когда он находился в России, ну и так далее. Так что он просил убрать это облако и, в общем-то, посмотрим, во что это вылится. Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу депортировать его как эмигранта. Ну, видишь, хорошо, что губернатор Нью-Йорка может так разговаривать с президентом. Это правильно, Это правильно, да, то есть вот да, даже комментировать тут нечего, это их разборки между собой, между партиями, между э, идеологиями, между позициями по конкретным вопросам, но самое главное, что там можно заявить все что угодно и, и при этом, в общем-то, все будет нормально, да. Тут с дальнобойщиками весь чат записали, у нас там нет темы про дальнобойщиков? Да, а что про длиннобойщиков? Ну, пишут, что на шестом километре, я только не понял до конца, их, их эвакуировали или не эвакуировали. Дело в том, что у нас завтра будет рейс. Скажу завтра, но я, на самом деле чуть лукавлю. Будет рейс, мы всех их объедем, со всеми поговорим. Поэтому я там свяжусь с теми, на те контакты, которые у меня есть. Вот тут меня просят воздушные поцелуй послать, но судя по нику, это мужчина, поэтому как-то я это... Попросите там, да? А просят еще болт показать, вот болт. Женщину какую-нибудь попросите вас поцеловать, а мы потом ей отдадим. Мелания Трамп с сыном переедут в Белый дом на следующей неделе. Ну, в общем там движение наступает, хотя есть так по большому счету 20-го, да января трамп присягу принял ну как и положено в соединенных Штатах. в общем то сейчас июнь месяц много времени уже прошло а сколько интересно будет камаз уточек стоит вячеслав вячеслав, вячеслав сегодня на шестом километре мкад эвакуировали машины дальнобойщиков писали мальц, почему вы не помогли им ну во первых мы информацию такую не видели мы бы обязательно туда приехали. Не надо было писать, надо было позвонить. У нас телефоны все работают. Все работают. Да, я Тут думаю, что, есть под видео. То и ко всем дальнобойщикам мы обращаемся. Я говорю, мы сейчас вот налаживаем питание и готовы, в общем, налаживать еще больше питание дальнобойщиков, которые приехали в Москву рядом с Москвой, бастуют. Ради бога, мы да, будем мы вам помогать. 30 метров это бетонка, да, получается, ее так москвичи называют. Да. Мы готовы всех объехать и всем дать. Я имею в виду пакеты с едой. Не знаю, насколько там их хватит, какие там продукты. Да не, ну соберем. В любом случае, наберем. И... Вячеслав, есть идея 12 числа в Москву реку высыпать КАМАЗ уточек. Нет финансов на это. Сколько будет КАМАЗ уточек стоить, интересно? Не знаю. Как идея, она вообще хорошая, хорошая потому, да. кто это увидит. Ну, на самом деле достаточно человека да, сидит. Представляешь, что по всей Москва реке утки будут плыть. И они же их не соберут. Ведь, Конечно, так? а как они. Ребят, их давайте организуемся. Если есть желающие звоните 8 95 1117. Может, у кого-то есть производство какое-нибудь интересного уточек, уточек. уточек, да. Но мы наладим уточек. Там я думаю, опоку сделать не проблема, хотя времени совсем мало. Кремль обеспокоило стремление Украины вступить в НАТО. Да, представляете, то есть вот э, Кремль очень сильно беспокоится, Песков, Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ. А вот... Э, Я знаю, что он сделает. А? Он уедет к своим дочерям в Америку. Ну, да, во Францию, во Францию. Но нам ехать некуда, и поэтому у нас... В общем-то, выбор только один. Если Украина вступает в НАТО, вся прибалтика в НАТО, да, то у нас есть только один вариант. Я думаю, другого нет. Вступить в НАТО. Вступить в НАТО, конечно. Самый простой путь и самое главное, что он самый точный. Почему? Потому что на границах с Китаем становится солдат в юбке, да? какой-нибудь шотландский там с волынкой, и все, и сразу же желание э, оттяпывать землю по Урал как-то само собой пропадает, потому что тогда придется иметь дело со всей этой братвой. Другое дело, что вот э, там определенная категория пробитых на голову кричат, вот, вот Путина вы там свергните, а вот такие там, как Мальцев с Навальным, они же в НАТО вступят. Да? Ну, я, я не понимаю, там НАТО людей что ли едят? Это, это военный блок. Подождите. Подожди. И вот самая главная проблема не в том, что Мальцев с Навальным вступят. Нас туда могут не взять. Вы понимаете, вот та ситуация, которую сейчас создал Путин. Сейчас вот эти все ребята, которые там есть, американцы, англичане, скажут, а зачем нам, как сейчас модно говорить, топить за этих Придется же против Китая топить, да? придется разбираться с этими кренделями, которых он забомбил там в Сирии, ну и так далее. И, то есть очень серьезные проблемы наживают люди, которые подписывают эти договора. У них их и так вот сколько этих проблем. Поэтому не знаю. Немаловажно, чтобы бюджет, чтобы быть в блоке НАТО, нужно платить 3% от ВВП. Это полная защита европейских стран, да, включая там и американской армии. Наш бюджет, чтобы вы понимали, на 30% только засекречен. Не говоря еще там о 16 или 18 официальных. То есть, насколько нам дорого обходится вот этот клоун, как его, Кажугетович, да, который сидит и дня в армии не Ну, никто, во-первых, свою армию -то не предлагает распустить, да. И два 2%, которые это с, с, с, 2. 2. С, с определенными учетами тоже. Да? Но если мы посчитаем, сколько обходится нам ФСО да, и охрана, Путина и всей этой братвы, то там блядь, в 10 НАТО можно вступать смело и не ошибаюсь. Еще ванзюс можно вступить. А Путин, кстати, да, Иван подсказывает, в начале срока сам бегал в НАТО, чтобы вступить. Да-да, мы, что... мы же об этом <с говорили, да, что не взяли, обиделся, Так что вата думай. В советский период, да, я помню, там были агрессивные блоки. Вот первый был НАТО. Там еще какие-то, вот я запомнил, Анзюс был блок, это Австралия, Новая Зеландия агрессивный блок. Не знаю, наверное, есть. Ну а что, Австралия с Новой Зеландии не дружить? Конечно, есть. надо. Вопрос задают, Навальный будет рекламировать акцию 5 11 17 У Навального надо спросить. А, к Навальному. На территории посольства, на самом деле, не важно будет он рекламировать или не будет, 5-11-17 будет так или иначе. Да, на это тер... объективно. На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв. Да, ну, суть по всему, это вот ответка пришла, про которую говорил Песков, в НАТО хотите, ну, нате вот посольство США в Киеве кинули какую-то там бомбочку. А вот. вот игла Путина или яйцо Путина лопнуло и показалась его игла. Польша приняла первую партию американского газа. Да, это очень важно. Я, кстати, одному товарищу своему хочу сказать, который в Газпроме работает. Ну, сейчас не знаю, работать нет. Я помните, кто давно смотрит, в 2014 году, в мае месяце у нас с ним спор такой произошел. Я об этом рассказывал. Он говорил, что надо 7 лет, чтобы если американцы примут решение сейчас, вот тогда о том, что можно экспортировать газ сжиженный. Надо 7 лет, чтобы построить соответствующие там в Европе какие-то там порта, которые будут это принимать. Вот этот ответ. 7 лет прошло. Сейчас 17-й год. Прошло ровно 3 года. А первый газ, мы помним, в Литву уже через 7 месяцев после этого пришел. Так что вы еще должны понимать, что танкеры идут долго. И они отпустили их друг за другом, поэтому это, ну, грубо говоря, это вот три месяца он там идет, да, где-то? Да. В Кремле заявили о ежедневных хакерских атаках с территории США. Это Орел просит привет передать. Передаем. Вот, и... Да, интересно, то есть вот они знают, что прям с территории хакеры такие с мешками идут, представляешь, вот, ну что в башке вот этих людей, какие с Америки, ну, может этот хакер сидит в Воронеже, да, и фигачит там через тор, а они, они видят это в, в США, ну весело, конечно, так вот. Это я по серости своей говорю через ТОР. Я знаю, что хакер такое придумает. Да, ТОР для них это... Да это вообще, да, они сейчас хакеры, которые нас смотрят, значит, сидят и угорают. Шутки. Они Мама, смотрят, это я знаю, несколько человек. И у нас к вам есть грубо говоря интересное предложение интересное, да, предложение То, конечно на нас выходить не надо не надо рисоваться, мы вам найдем способ как через передачу пронести совместных действиях, которые необходимо будет сделать, в общем-то вы понимаете для чего более двух тысяч сайтов вошли в белый список Роскомнадзора а знаешь что такое белый сайт? Нет. это те, кого банить нельзя Парадокс Роскомнадзора. Роскомнадзор, Роскомнадзор да. Парадокс Роскомнадзора заключается в чем? В том, что, если ты помнишь, 20 там июля 2016 -го года Роскомнадзор забанил сам себя первый раз. Это я вам можете погуглить и посмотреть. Он там забанил какие-то правительственные сайты и себя забанив какой-то комодо. Вот этого комода он забанил. После этого э, упали сайты Роскомнадзора, правительство, ну и там полно других. Причем официально все это произошло. И когда там спросили у этих... У у айтишник, который этим занимается, он говорит, ну вы нам сказали, мы забанили, и следующий раз Роскомнадзор забанил сам себя в декабре 2016 года, то есть через меньше чем через полгода, да, и тут он какой-то блокировал караоке бесплатно, а в результате сам свой IP-адрес грохнул, потому что, ну, кто-то, наверное, из пятой колонны вместо этого караоке подсунул Роскомнадзор, они сами себя убили, очень весело. Я помню, что, ну, поэтому им и сказали, что надо белый сайт, то есть, тех, которым всем провайдерам, которых ни в коем случае нельзя, но их все равно будут блокировать, это безусловно. Потому ну, что там, если кого-то можно заблокировать, его обязательно рано или поздно заблокируют. На самом деле, вот, для школьников бы задание такое сделать, добавить в белый сайт какой-нибудь порнохаб, который блокировали. То есть, ну, они же там, понимаю, прописано, что сторожок uh -huh. не трогать. Да? Вот, э, наверняка студенты есть, нас смотрят, и студенты там, думают, чем заняться, вот займитесь, в историю войдете. И вот в думу внесли законопроект, защищ... запрещающий технологии обхода блокировок сайтов. Представляешь, они, они хотят это запретить. Дышать, нюхать, там, я не знаю, смотреть, слушать, как можно естественные вещи запретить. Для интернета это абсолютно естественная вещь. То есть взаимодействовать там, коммуникации, пересекать э какие-то границы, которые нарисованы. В, в географии, да, но в интернете нет этих границ. И вот сразу вспоминается та идея заблокировать сделку. Ну, она же работает, да? да? работает. Ну, они ее хотели заблокировать 11 апреля 2017 года. Она работает, да? Теперь они хотят заблокировать какие-то, ну, не заблокировать, а то есть запретить технологии, Которые будут позволять выходить через там, Тор и других, значит, другие такие браузеры значит, в обход этих запретов их заходить на какие-то запрещенные сайты, очень VPN, там, Тор и так далее. И вот мне нравится. Госдума хочет пресечь обход блокировок в интернете, в Госдуму внесен законопроект о запрете ВПН и ТОР. И что? Ну, ради бога. Вот тот Крендель, который является путинским советником, он сомневается, что это возможно. Понимаешь, он же не может им сказать, ребят, вы... Он, он поэтому говорит, я вот как-то сомневаюсь, они все-таки там не на территории Российской Федерации, там все, на какой территории они находятся, они вообще не на территории находятся, они находятся в интернете, это вообще особая территория, что там можно заблокировать, о чем вообще речь идет, я понимаю, о чем идет речь, что те люди, которые хранят вот эти сервера, да, ну, с которых, в общем-то, вот этот IP-адрес выхода, ну, то есть, вот как парня здесь в России захватили, да, и пытают, пытаются посадить за то, что вот у нее такой сервер, и кто-то вышел на какой-то запрещенный сайт и так далее. То есть, чтобы вот таких можно было официально штрафовать, отнимать у них аппаратуру, потому что их вроде немного, в России всего 36, но как только это выйдет, вот мы самые первые подпишемся, и мы поставим себе такой сервер. Конечно, И не только себе. Просто. И всех призовем сделать то же самое. В Госдуме предложили выносить смертные приговоры со срочкой применения. Со срочкой Ну, да. То есть со срочкой исполнения приговора. И это, если вы помните то, о чем мы говорили. А, это да. предложили, поэтому да. а уже приняли. Нет, еще не приняли, но всему свое время. Мы как раз, если ты помнишь, и говорили, лишь бы они успели к пятому числу. Да. Помнишь, то есть мы говорили, что они будут это делать именно к пятому числу, и нам нужно, чтобы они это сделали, и вот почему. Потому что, конечно, как только они отменят смертную казнь, в общем-то у нас развязаны руки абсолютно, вы же понимаете. То есть... Ну вот мы восстановим конституционный строй с вами. Но надо кого-то будет наказывать. Представляете, насколько это вот долго, муторно и так далее. А если мы, мы же не можем ввести смертную казнь? Нет. Но ну, если мы введем смертную мы, казнь, нам а скажут, а я, я это скажу. вот эти козлы, которые хуже Путина. Но мы можем мораторий на смертную казнь значит, ввести не сразу, например. А подумать там и вести, например, через три или четыре месяца. Ну, там, даже, да нам и 40 дней вполне хватит. Поэтому давайте, ребята, вы обязательно только проголосуйте там все в Госдуме. За в Ольгу. Госдуме, да. Заступлюсь за Ольгу Ли, Анатолий Бронников, Поклонская попросила ФСБ проверить материалы транс Порренси да. на клевету, транспаренси на клевету. Да, вот там так страшно, ее оклеветали, сказали, что у нее а, Дубровская а, девичья фамилия, и что у нее есть квартира в Донецке на эту фамилию. И она стала говорить, что это наглая ложь, не знаю, насчет фамилии или насчет квартиры. Вот, но ну вот сказал, что наглая ложь. Вообще наглая ложь, конечно, это говорить своим избирателям, что ты замужем, да, когда нет никакого мужа. Вот это глав, вот это наглая ложь, да, когда у человека женатый любовник, да, а она говорит об этом, о том, что у нее есть муж, да. то есть сознательно врет, сознательно врет. Поэтому вот, наверное. Это наглая ложь, а ведь я не думаю, что они как-то вот, ну, суть по тому, что они ответили, я понимаю так, что они, в общем-то, уверены в себе и уверены в том, что эта информация правдива, они не планируют удалять ее с сайта и так далее. Ну, нужно понимать, что вот квартира в Донецке вообще никакого значения не имеет, да, нужно понимать, что тот режим, которому служит, Поклонская, в общем причем служит еще как такой вот имитатор какой-то, да, там, как тепловая ловушка, когда самолет летит, их вот выкидывают, эти тепловые ловушки, чтобы сбить не могли. Вот Поклонская такая тепловая ловушка вместе со своей этой квартирой в Донецке и так далее. Там какой-нибудь Шувал с своими квартирами, там как Вова с своими дворцами, Дима там со всем этим, какая-то Поклонская там с квартирой в Донецке. Да фигни с этой квартирой в Донецке, вообще никого это не возбудило. Нет, Конечно. там имеется в виду, что квартира эта находится на территории Украины. Это за рубежом. Она должна была указывать в этой в декларации. Вообще, это такая чушь. Все это их декларации, вся их деятельность. Это абсолютная чушь. Поэтому можно даже про нее не вспоминать. И лучше про нее не вспоминать, чтобы не было вот этих вот тепловых ловушек. А мочить прям по этому самолету как положено. У нас 30 минут до конца передачи. Подписывайтесь на канал Артподготовка, большие заглавные буквы. Задавайте вопросы в прямой эфир. Это. Давай тогда побыстрее. Все третья пробегу. ссылка. Ревкоины у нас появились. Заходите на сайт, но у коррупты есть третья ссылка под видео. Я, ну, и... тогда быстро повышайте, да, пожалуйста. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал <звук> принять закон, проект о телемедицине, так что теперь нас по телевизору будут лечить. Ну, на самом деле, это что такое телемедицина, это то, что к врачу теперь можно обратиться по э, о, скайпу, врач тебе скажет, привет, там, поднимите это, там, приложитесь к экрану, послушает там сердце, таким образом сделает ЭКГ на расстоянии. Вот. И представитель генпрокуратуры назвал не катастрофичную ситуацию с коррупцией в России. Ну, конечно, а что тут э, катастрофичного, когда эта система. Все, она, она же работает. Ну, значит, никакой катастрофы нет с коррупцией, она работает, все нормально, ничего не случилось. Если вот она рухнула, это коррупция, это была бы катастрофа, а так все, проблем нет. проблем молодежи станут одной из важных тем президентских выборов. Да, то есть они думают, что говоря слово молодежь, молодежь, молодежь, они решат проблемы молодежи очень сильно ссад молодых людей. То есть вот 26 число для них было откровение. Они думали, там какие-то дебилы лохи, которые пиу пью, пьют, спайсы жрут, и все. Оказалось вовсе не так. И оказалось, что они там э, дают возможность, дадут им возможность почувствовать вкус вилл. Да? Как он магазин? Есть вкус вилл, почувствуй вкус вилл. Вот, поэтому запросто. И вот этими словесами-то никуда вы не отделаетесь, ребятушки. Так, Потом... В Госдуме законопроект внесли о наказании за карусели на выборах. Знаешь, практически все, кто есть в Госдуме, попали туда благодаря каруселям. И они теперь хотят за это на пять лет сажать. Причем они знают про эти карусели. Все Они сами их вертели, сами платили деньги тем, кто вертит эти карусели. Те люди, которые вертели эти карусели в Саратове, мне просили в случае победы, 5-11-6 дать им на солнечную сторону камеру. Они в это не верят? Ну так, между прочим, все равно Шуки просили, ради, да, да? да, ну так, на всякий случай. А вдруг? Вот Медведев назвал любовью к вручению госнаград традиции России. Представляешь, вот такие вот у нас в России традиции. Медведев, А интересно, вот я в трех созывах был депутатом зампредом Думы, председателем комитета по законности, у меня нет ни одной награды. Где же ваши традиции, когда это касается тех, кто находится к вам в оппозиции, да? Они реально, не вот в смешной оппозиции, а в реальной. Я помню, году в 2005, наверное, да, в марте месяце, Володин таскал меня по кабинетам Госдумы и показывал так, как этого, кота из мешка там, что, посмотрите, вот Мальцев он Uh, там, столько лет депутатом областной думы, у нее нет ничего, ни одной вообще награды. И это был для меня принципиальный вопрос, так я и остался, в общем, чистым человеком. У меня от этой власти нет ни одной награды, и я ее не хочу, и не приму, и, и вообще я счастлив, что это так. Потому что, ну, конечно, это зафаршмачиться, представляешь, получить какую-то фигню. Хотя я соврал, один раз мне дали uh, грамоту, у меня грамота есть. Так вот что... важная новость, тут у вас написано, не знаю, дошли вы, не дошли. Подмосковье решила разместить облигации для, для населения на 3 миллиарда. Да, вот у нас оно будет сейчас. А, тут. Это... Советник Путина не видит смысла в присяге при принятии гражданства. Вова говорит одно, они говорят другое. Вов говорит, Медведев болеет, он говорит, не болеет. Вов говорит, у нас а, растет благосостояние. А, это Минэконом развитие говорит, падает. Вова говорит, надо присягу принимать. Его помощник говорит, нет, не надо. Странно, не кажется ли вам? Да нет, не кажется. Я же вам давно сказал, что революция началась. Да, патриарх Кирилл считает недо... Недо... Недоста... недостаточным строительство в столице 200 храмов, надо больше храмов, больше храмов надо, ну банкоматы, представь, что такое 200 банкоматов для Кирилла, ну фигня, вот, и в Кремле, я... вот ты спрашивал, что я так, в общем-то, да, в Кремле проверят информацию о выдаче ветерану половину квартиры в Крыму. Ветерану в Крыму дали полквартиры однокомнатные, причем еще и без коммуникаций. А всем остальным дали по целой квартире. Не Они но... проверят, много дали и, и, или вообще зря. Они разделены перегородками, и это считается двухкомнатной. Стали, то есть однокомнатная всех. Да? да, ну да, вот деревянно. Это считается однокомнатной квартиры. Да. Так что очень весело. Вот сейчас давай я быстро тогда вот расскажу да, вот Подмосковье надо. решил разместить облигации для населения на 3 миллиарда это они про ревкойно услышали и решили тоже поучаствовать думать, дай-ка мы облигации но облигации они не так интересные. я говорю, самые интересные конечно, это ревкойны. Но в Подмосковье упразднили несколько районов, да, могли бы вообще все упразднить тут. Истринский, Нарофоминский, Ступинский, Коломенский, то есть теперь это города будут. Первый запуск ракеты «Протон» прошел успешно, год с лишним не запускали, теперь запустили, но «Маск» запускает свои «Фелконы» там, я не знаю, через день уже. И помнишь, как раз в то время мы говорили, что ну, не в то время, еще раньше что главное а сейчас, в общем-то, наладить систему, да, потому что его полеты будут гораздо дешевле. Сейчас они пока не получаются дешевле. Я думаю, что килограмм веса, который Falcon закидывает, стоит гораздо дороже себестоимость, чем килограмм веса, который поднимает протон, потому что, ну, тот реально поднимает. Но Маск, в отличие от этих чертей, имеет возможность демпинговать и возить вообще на халяву по 100 долларов да, за тонну как в, этом, в Южном парке, там кита, помнишь, говорит, мексиканцы нам за 200 долларов закинули на Луну, вот так и Маск может кита за 200 долларов закинуть на Луну, у него, его сейчас прокредитует кто угодно, в любом объеме, на любой срок. Сам дядюшка Рокфеллер ему даст. Да, да объект. все дадут, поэтому у этих ребят вообще ни одного шанса, а почему, потому что сейчас то, что возит Маск, я думаю, об этом наверняка умалчивают, стоит копеечку. А что стоит а они, в любом случае стоит дорого. Ну, потому что они ниже себестоимости взять не могут. А Маск проводит просто эксперименты. Так да, бы он ну, просто воз... ну, кидал бы эти корабли, да. технология, технологии. А, да, ну здесь это вот все, что он получает, деньги, это сверх того. Поэтому вообще ни одного шанса у ребят нет. Они пропустили свое время. Сейчас я быстро. Посмотрю еще. Омску, привет. Да. Так. А вот тут интересная у вас новость по поводу ледников и так. Да, ну это мы завтра поговорим. Вот и это тоже, наверное, завтра поговорим. Не, ну давай, наверное, сегодня еще есть время. У нас да, интересно. Есть. Вот я сейчас такую новость. Пушков заявил о невозможности замены гимна в России. Гимна. Потому что в России нет царя. Вот Пушков, я уж не знаю, кто он там по образованию, да, иногда говорит такие вещи, что кажется, что у него там три класса и коридор. Так вот я на пальцах сейчас тебе как юрист докажу, что в России есть царь. И царя зовут Вова Путин. Сто процентов. Вот я прям для себя пометил все эти вещи. значит, Боже, царя храни, ЛДПР. Мы вчера говорили предложили гим вот почему если все оставлять так как есть почему с этим надо соглашаться да действительно если все оставлять как есть вот он царь что происходит? Вот статья Конституции 80 Президент Российской Федерации является главой государства, президент Российской Федерации является гарантом Конституции, прав свобод человека и гражданина, установленной Конституции Российской Федерации в порядке, он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации ее независимости государственной целостности, обеспечивается голосование, функционирование взаимодействия органов государственной власти. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определять основные направления внутренней и внешней политики государства. Один. Президент Российской Федерации, как глава государства, представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях. То есть представительную функцию выполняет. Вот. И вот третий пункт по поводу внутренней и внешней политики статьи 80 раньше принадлежал съезду народных депутатов Российской Федерации. Представляете, то есть вот после 1993 -го года эти права получил Бори Ельцин. Они перешли Путину. То есть должен, съезд делал все. Один человек стал делать. То есть определять внешнюю и внутреннюю политику. Президент Российской Федерации назначает согласие, назначает согласие Государственной Думы председателя правительства Российской Федерации там, и так далее. И вот тут записано: в 1983, что он делает с согласия Думы, там формирует, там, возглавляет Совет Безопасности, там, но это уже без Думы и так далее. И вот некоторые вещи он действительно делает э, с согласия Думы, да, Думы. И, казалось бы, в таком случае это у нас получается ограниченная монархия, да. Ну, потому что что такое ограниченная монархия? Это когда суверен, то есть король, царь, там, я не знаю, монарх, имеет вот такие полномочия, как Конституция отдает Путину, да, такие же точно полномочия. И при этом есть парламент, который ограничивает власть. Вот скажите мне. У нас парламент фактически ограничивает власть президента? Нет, конечно, никоим образом, потому что все люди, которые там присутствуют в этом парламенте, они там, ä, про, благодаря Путину, они, ну не все, но ну большинство туда избрались. Они, может быть, не хотят ничего, вот как некоторые на, мои товарищи, которые там сидят, единороссы, да, которые не хотят голосовать по вопросам по каким-то, но голосует, потому что это решение фракции. Вот так, решение фракции. А фактически парламента нет никакого, то есть это как, как какая-то, в общем-то, клоунада, кометь, и в результате Путин является не просто монархом, благодаря всем статьям Конституции, который, ой, Господи, ты видите, подсказывает мне. Которые у нас есть, да? Но и... А? Они говорят 7 тысяч лайков. Они да. говорят, у нас сегодня 10 страниц да, да, доната, да, поэтому да. надо наверное как-то загругляться, что ли. То есть Путин может эту да, самую думу да. в любой момент распустить по закону. Мало того, что там все сидят его, он в любой момент может ее распустить. Что-то она не так скажет. То есть это уже с точки зрения ограничения его монархии, как бы механизм, который даже конституционно не работает, ну и так далее. Вот мне тут машут, что время, я хотел, я вот хотел... серьезно остановиться на этом, ну, наверное, завтра, может быть, а, ну, нет, нет вот у там Ваня еще у нас, 10, да. 10, вот и... Вопрос, эфир на эфи завтра, да, нам тут подсказывают, и вот вопрос из чата важный. 31 числа зарегистрировался как э, год, смотрю, подготовку начислили 1000 рифкоинов. Сегодня восьмое, счет 1800. Все правильно. У вас все правильно. У нас э, с 1000 примерно получается 100 рублей в день. Вот. Наина Ельцина предложила считать 90-е годы святыми. То есть это вот, да, там, на, на могилках расстрелянных бандитов будет написано «убит в святые 90-е». В святые, святые, святые 90-е, да, и равноапостольные, равноапостольные двухтысячные, да. Понимаешь, что в башке, ну, ну старое, что тут, вот Мосгордум направит в мэрию рекомендацию по созданию вытрезвителей, то есть, нормально. Святые 90-е, по крайней мере, были без вытрезвителей. И, ну, мы завтра, наверное, расскажем. Сейчас я тогда посмотрю. Завтра эфир на Эхо в 3 часа. Да. 15.00 инвестиции в да, страну вырасту, расскажу. не после введения да, вот В аэропорту народа. Шанхай изъяли чемодан, сделанный из кокаина. Помнишь, год назад я все да, удивлялся. Да. Говорю, что они прячут-то? Кокос везде. Нужно там ботинки делать. Ну, этим, как бы я им не подсказываю. Порошок прессованный, что ли? Да! да из, ох, краса, из кокоса ты. сделан. Я, я же тогда об этом и говорил, очень сильно удивлялся. Оказывается, уже делали, видишь. То есть, Оказывается, ездили, Слава да. рассказал им, где искать. Да, да, да. Да, подсказал Гринецко. Так, сейчас я еще вот буквально там два слова. Ну, Дикий Павлин разгромил винный магазин. Это уже вчерашние новость в Калифорнии. Разгр... Разгромил Дикий Павлин. Магазин это очень а. такая важная, важная новость, да. В Мадриде мужчинам запретили широко раздвигать ноги в общественном транспорте. Я не понял, женщинам можно, а мужчинам нельзя что ли? Панина на них нет вообще, честное слово. Так, потом еще. Сейчас еще я посмотрю. Ну, Господи. Вот в Британии собака задавила на тракторе своего хозяина-мультимиллионера. Вы помните, собака, у меня было видео, собака застрелила хозяина, оно что-то под 2 миллиона просмотров набрало. Здесь вот собака задавила на тракторе. Ну, там нажала, я так понимаю, куда-то. Вот собака, да? Рычаг. Да. Надо И... сегодня видео назвать «Собака задавила хозяина». да. Все, что ли. Ну, Вчера. давай, все, давай, ответим тогда на вопросы. Вчера, вот, значит, мы. Донат, во-первых. Вячеслав, Вячеслав Вячеславовича, день рождения было, столько на самом деле присылали Всем огромное спасибо. Но... Спасибо огромное. На НЖК 752 мы остановились, но вопрос его не зачитали. В камерах каждой тюрьмы России висит адрес ЕСПЧ, без пояснений. Малограмотные зеки. Пишут на него по любому поводу, заливая Евросуд бесперспективными жалобами. Так Путин организовал ДДОС-атаку ЕСПЧ. Прикольно, слушай. Ну, да. Снорк 500 рублей с днем рождения, Сергей Рублева 500 с днюхой, Константин 100 рублей от всего Краснодарского края с днем рождения мы готовы. Дмитрий и Елена с, с днем варенья, наше дело правое, победа будет за нами. Роза Татулян, 500 рублей. Спасибо, без подписи. Слава, поздравляю с днем рождения. Не ждем, а готовимся. Краснодар с вами. Люблю, уважаю, горжусь, надеюсь. Готовлюсь. Владимир Казань, с днем рождения. Носорог, вместе до победы. Власовец Руа, мне все понятно, я с вами. Спасибо. Ребята, вот Юрий <coughs> пишет, прошедший, Вячеслав Вячеславович. Спасибо. Кристоф Сергей Геннадьевич, с днем рождения. Антон Ша. Вячеслав Вячеслав, с днем рождения, здоровья и вашей семье, вам и вашей семье удачи, храни вас Господь. Вселенные рептилоиды просили узнать, что после 5-11 будет с легалайзом и марихуаной. Будут и легалайз и марихуаной. Алексей, 300 рублей с днем рождения. Спасибо, Коробкин, Олег. От всей души поздравляю с днем рождения, здоровья и удачи вам и вашим близким. Собака задавила Шувалова. Вилан, нам написал. Александр из Тобольска. Вячеслав Вячеславович, с днем рождения, желаю здоровья вам, как у носорога, мы с вами. Спасибо. Валентин Вячеслав, с днем рождения, всех благ. Владислав и его пантерка Тверь. Тысяча рублей. Вячеслав, с днем рождения, не забывай. На Немцовом мосту ты обещал песню из бременских музыкантов сделать гимном России. Нам Это, дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Да, мы очень любим эту песню. Северяночка 300 рублей на исполнение задуманного с днем рождения. Вадим Тен 100 рублей, с днем рождения всех благ. Мейджер Думай, если я правильно почитал. С днем рождения. Руслан 100 рублей, Вячеслав, с днем рождения мы не ждем мы готовимся стерлитамак орхидея крик души помогите суде новику, чего человек из последних сил в одиночку борется система свяжитесь с ним привлеките соратников сторонников поучаствуйте лично пожалуйста ему нужна поддержка ребята да мы не против я говорю мы его вот тысячу у раз у нас на, звали телефон Свяжитесь мы с Новиком. Мы никому не навязываемся, поймите правильно. Свяжитесь с Новиком 895 30 895 10 05 11 17 наш номер всегда работает. Власовец Руа 500 рублей. Если не трудно Дмитрию Демушкину сейчас мы Ивану передадим. Зенд Зубер 100 рублей с Новым годом Вячеслав. Виталий Злодеев 51 Вячеслав. С днем варенье крепкого здоровья и крепости духа в пожеланиях от Екатеринбурга. Байкер СПБ, Вячеслав, здравствуйте, поздравляю с днем рождения, желаю всего наилучшего в случае незаконного задержания 12 июня, есть возможность проконсультироваться с проверенным юристом, есть, звоните. Да, конечно. Евгений, 300 рублей, с днем рождения. Будет много, много работ юристов. Андрей, 300 рублей, рублей с днем рождения. Геннадий Сочи, с днем рождения, дорогой наш человек, при обыске у меня оружие забрали, но не забрали нож и лом, так что есть чем бить шакала, береги себя. Евгений, Москва. Моей дочери сегодня три года. Спасибо. Поздравляю. Это вчера было. Елена Альба, Санкт-Петербург. С днем рождения, Константин. Вячеслав Вячеславович, извините за поправку, но нет Табольского аэропорта. Тюмень, Томск, возможно, дорогие рейсы из Москвы, но только не Тобольск. С уважением. Томск, Игорь. господи, ну я говорю. Томск, будущее. конечно, Томск, Томск, Томск. Не Тобольск, Томск. УРКК. Вячеслав, с и события всех меч. События всех меч. А, сбытие всех меч, простите, пожалуйста. Да, помните, был, бывает понимает. иногда, чушь сомневается. 100 это. рублей, с днем рождения, Вячеслав, здоровья не ждем, а готовимся. Очень хочу их постеречь. После 5 одиннадцатого, 11 17 на берегах Индикирки, пожалуйста, с удовольствием. Спасибо. Вася, 500 рублей, с днем рождения, Вячеслав Вячеславович, как думаете, помогут ли нам американцы тем, что в нужный день прижмут деньги и имущество наших генер генералов? Ментов и окружение. Счет помочь не знаю, прижмут точно. Чтобы не, не те не распылялись на нас. Виталий СПБ с днем рождения на вкусняшки 665 рублей послал. Олег 100 рублей с днем рождения. Алекс 777 200 рублей. Слава славе с днем рождения. Мультибезик. По-английски написано, могу неправильно прочитать. С днем рождения. Снежок с днем рождения. Спасибо, спасибо спасибо, роман вячеслав числа днем рождения всех благ и крепкого здоровья кукусик с днем рождения константин 200 рублей вячеслав числа присоединяемся к поздравлениям здоровья вам и любви спб площадь восстания северная корона спасибо. Вячеслав, числа поздравляем вас днем рождения всех благ папуас 500 рублей Слава, с днем варенья будь бди глаголь спасибо серега 100 рублей, Вячеслав, с днем рождения. У меня тоже день рождения, сегодня. Поздравляю. Мы их уже победили. У меня, как и у вас, мышление мистическое. У них не было шансов. Спасибо. Хороший. Много там еще? Эдгард, сейчас дойдут до страницы. Эдгард из Юрмала, с днем рождения, Вячеслав. Юлия, 200 рублей. Подготовка, спасибо. В Надыме лучшие адвокаты. Вячеслав, с днем рождения. А, это Юля помогли. Юля, вам спасибо. Да. Игорь, 200, 100 рублей, с днем рождения, Вячеслав. Наталья, 200, с днем рождения. Роман, 100, Вячеслав Хэппи. Пес дейтует. Здоровье самое. Ну там так написано, честно. Здоровье самое главное. Остальное будет. Бронницкий мельдони. 800 рублей. Бронницкий мельдони 800 рублей от 8 человек. И еще 4 страницы. Я думаю, что 6 минут и мы. Давыдов Павел. С днем рождения поздравляет Сызрань. Слава поздравь, моего брата с днем рождения. Вы один день поделились. Вы в один день... А, ну описался. Родились. Сергей Талдом, с днем рождения поздравь, брат. Да, Павла. поздравляю. Поздравь моего брата. Поздравляем поздравляю. с братом Давыдова Павла. Не написал, как его зовут. Анатолий Ленинград, тысяча рублей. Вячеслав, не болейте и удачи во всем. Спасибо. Алла, тысяча рублей. С днем рождения Вячеслав, денежка на вкусняшки, удачи во всех начинаниях. Евгений, сто рублей. С днем рождения. Евген почему-то написал. Радамса, Радамся. пять тысяч. Фак и. Ссылка какая-то, посмотрим. Ангаро, 800, 84, 100 рублей, шашкой и наголо, Иен, 100 рублей, с днем рождения, да здравствуют перемены, Си Джей, 500 рублей, с днем рождения, Си Джей, Сергей Торопов, 200 рублей, с днем рождения, Валерия СПБ, 200 рублей, с днем рождения, Маша Карасик. 5, 11 Эдику на подарок для Славы. Спасибо. Вадим 1000 рублей. С днём рождения. Эдику на подарок для да, Славы. <laughs> Эдик, ты нам подарил 500. Вячеслав Вячеславу, извините, подарил 500 рублей. Вячеслав Мальцев, лично. Вадим 1000 рублей. Гая Фокс, 100 рублей с прошедшим. Михай 1000 рублей. Продвигаю акцию. Путин, пес, дуй к нам. Пё... Путин, пес, дуй к нам. Якут, 100 рублей без подписи. Спасибо. Андрей Таксис, дядь Слава, с прошедшим ветчинников снял клип там про вас камикадзе посмотрите обязательно просто улет такую прям хорошую употребляю что я тоже хочу Витчинников, запомнили, Андрей Таксист. Надежда, 100 рублей. Вячеслав, в днем рождения, исполнение всех ваших желаний. Кирилл из Зеленограда, 100 рублей для дальнобойщиков. Спасибо. Марина, 200 рублей на краску. Ванта Блэк. для ВВП покрасим стены камеры. Смотрю вас очень давно. Спасибо вам за новости. Лево... Великолепный юмор. Две страницы осталось. Витчинников, 100 рублей. Митик, это стрёмно. Митинг не прикольно. Отгребешь проблемы на свою ж... жопу. И Мальцева не смотрю я. Ну и шлю вам донат. Евгений 1500. Надо ему сказать, что он еще и с соседем сказал, чтобы они Мальцева не смотрели и слали донат. Евгений 1500. Наш общак. Спасибо, Евгений. Сергей, 200 рублей. Вячеслав, расскажите историю про древнюю рыбу. Потом как-нибудь. Темные 13, 100 рублей. Здравствуйте, с прошедшим вас и требуем. 07.06.2018 и 5.11.2018 нерабочие дни с парадами и салютом. Ну, вы лично можете не работать, это пациент 300 рублей. И грянет гром. Владимир Саратов, он синтез. Вячеслав, доброго здоровья, когда мы разбудим этот народ, я уже устал. Одни дебилы, всех благ, это уже сегодняшний канал. Спасибо. Корсай, каждый день шлет Владимир ваш друг. Добрый вечер. Что вы думаете о ЦБ, его влиянии на экономику России и его будущее? ЦБ никак не влияет на экономику России. Демьян Бедный, 200 рублей, извините, не богат. Очень огромное спасибо тем, что вы просто есть. Кукусик, 100 рублей. Спасибо. Вова, просто Вова, 100 рублей. Слава, с прошедшим днем рождения. Вопрос, как будет с Навальным делить власть? Ведь мир устроен так, что двое медведей в одной берлоге не ушивутся. Готовы ли занять место оппозиции? Всегда есть народ для того, чтобы да, власть, поделить народ, власть. Тем более, что в мой принцип, и вообще я адепт народовластия, и я не собираюсь как бы делить власть, не делить. Я собираюсь власть передать народу и сделать все. Сигмунд Балаш на революционных котиков, аноним, аноним 100 рублей. Крестов Сергей Геннадьевич 100 рублей на благие дела, Снежок 100 рублей на 5, 11, 17, Дмитрий 100 рублей на нужды движения, а лайк фиг, нет котика, нет лайка, 7 тысяч наберете, мы сразу мы двоих покажем, трамп, да, Трамп ворующий люки 100 рублей, а не знаете где можно булавку с галочкой купить на воротник, булавку с галочкой можете получить у нас или напишите да. адрес, мы вам отправим. Монархист Ау 100 рублей, Вячеслав, я уважаю вас и вашу деятельность, вы говорите очень много правильных вещей, но я не собираюсь строить коммунизм и принципе частной собственности для меня священны. Ну, но для нас да, также. Виталий 511, вчера не смотрел, поэтому с днем рождения, с днем варенья. Старый Лис Мурманск, 500 рублей, Слави на день рождения от давно готовых. Трононав, Трононав. 500 рублей. Вячеслав, поздравляю с днем рождения, желаю счастья в личной жизни. Ребят, вот все зачитал. Сейчас обновлю еще. Ой, вот к тому, кто э э свящи, про священный принцип частной собственности, говорит, вот представляете, технологии доходят до такого состояния, что можно будет э использовать, ну, допустим, энергию солнца. Не просто как энергию, а вот как... Звезду солнце, то есть прилепиться там к этой звезде и что-то делать с ней. Не и уже, а... Да, и вот представляешь, что чувак появляется такой и говорит: слышь, солнце священный! Мой. Да, слышь. Солнце мой! Это священный принцип частной собственности. А другой приходит и говорит: слышь, воздух весь тоже мой. Ну, вот так сейчас пришел чувак Нескле. Из, из Нескле и говорит: Устынь Вода это товар. Давайте платите, ребята, за воду Священный принцип частной собственности Вячеслав, Олег Гробовский, Германия 500 рублей, привет с Казахстана Виктор 100 рублей, спасибо за хорошую стрим И информацию, не ждем, а готовимся И просим Ивана да. Идем Не забываем, что у нас завтра На Эхо Москвы 15.00, Вячеслав Мальцев В прямом да. эфире да, Ваня, да, здравствуй Салют Значит, ну основная тема у нас это 12 значит, июня. как бы Более чем, ну где-то около 140, ой, 130 городов, там, чуть ли не во всех регионах, заявлено, что пройдут акции. Я скажу сразу, что партия националистов, вот, ну, наш русский марш, там многие являются участниками значит, подачи заявок, там, которые... Идут по регионам, там, Новосибирск, где-то готовятся выступать на сцене и так далее. То есть, а, как бы, необходимо поддержать эту акцию. То есть, в Москве мы по-любому выходим. Тем более, она здесь, как бы, относительно согласованная. Официально, вроде, получили это согласование. Поэтому националисты... Как бы это на самом деле жизненно важная акция. Вот сейчас идут а, постоянно вот эти крики, у нас это лозунг 282, а на деле, а, отменить 282, а на деле ничего никогда не будет отменено. А, отменено, потому что все понимают, что все идет сверху. Можно орать сколько угодно, а, какие-то частные моменты там выпустить, идиомушки на никто, так просто ничего выпускать не будет. Надо сейчас. как бы выходить, надо как бы показывать, что мы есть, показывать как бы силу. Вот, а там как это уже развернется, это уже это как судьба, вот, сейчас я не могу тут лишнего наговорить, сейчас сам под следствием, за 26-й еще нахожусь, у меня, кстати, следователь уволился, не знаю, наверное, его там <сих> надоело, но никакие... Зови фамилию его, а, Россия Абрамов. Абрамов. Абрамов, ой, не помню, Россия Абра... должна знать своих героев, поэтому Слился ищите куда? Абрамова на улице. <сих> <сих> Слился, он уже не следователь где-то что-то там делает наверное бизнес но забрали компьютеры и вот может быть он с компьютерами и ушел Ну да я не могу их вернуть если Ну вот, а мне говорят что вот к нему а он тут уволился вот то есть сейчас идет за приличный человек если уволился ну может быть я сильно сомневаюсь нет он же какой-то злодея просто я с вами разговаривал давно как бы под прессингом поэтому ну, и этого не знает следователь, мне ни разу, не вот первый раз, когда меня сдержали, ну, все, значит, а слился, ну, у Демушкина тоже, не, ну, они боятся, ну, я не знаю, что у Сабрамова, у Демушкина точно, у него там зарплата была 40 тысяч, он говорит, нахер, нам нужно Демушкина сажать, чтобы мне в одном припомнили, и он слился. Вот. И судья тоже первое слилось. Но это ладно. Значит, у нас как получается? Сейчас идут репрессии конкретные. Каждые там две недели кого-то где-то сажают. Сейчас у нас Калининград, Аршулевич, потом... — Да, ты про Калининград. А... Скажи, что там? Вы там уже давали эту информацию? — Сейчас что? Ну, в Калининграде... Ну, что, задержали СИЗО, Нет, а СИЗО это всегда Сегодня реальный срок. -то, -то, Обжаловали, пытались Ну апелляцию м -м. по поводу изменить содержание на домашний арест, там что-нибудь... Отписку они выйдет, нет, сохранили, будет СИЗО, то есть его ничего не вот если с на... что они сделали там в Калининграде, я так и не понял, если честно. Состав, ничего. — ничего. Ничего они не сделали. Что им инкриминируют, что им? Что там они им говорим? Картинка? Ну, у них была организация вечная Барс. про Парамельхова не надо. Ну, садись, ладно. Романов. Я не знаю, видно. Ты видно, да? Вот. Ну, По Мелиху подожди, с Мелихом попозже сейчас, к там надо объявление. А, значит, идет... А, ну, они давно не нравились, естественно. Они русский марш проводили, их... А, их под, Типа они сепаратисты для путинщины, потому что они... А, давайте вернем Калининград, название Кёнигсберг, а, как бы... Вот, и под шумок сейчас пошел шум этот большой, Демушкин туда-сюда, решили их как бы хлопнуть. Но там конкретно три человека, Притом их организация... А, их там как-то воспринимали, они там на, там на Первом канале их даже снимали, что-то интервью постоянно брали, вообще никто не ожидал. Но посчитали, что они это, сепаратисты, и все, они хотят там что-то делиться, наверное. Вот, а так это наши люди, они русский марш делали, это националисты известные. В общем, а потом и Стархов, он ну, все знают, вот это. Но череда сначала Демушкин mm -hmm. уходит сразу из Стархов. А, но он как бы сейчас подписка не выезде. Вот. Но там, кстати, этого как у Мамаева. Иванов вместе с этим Аршулевичем, вот. и вот наш близкий человек, новосибирский сильный такой вот был националист Бахтин, то есть он есть, но он в СИЗО, а, тоже закрыли. Это я к чему все говорю, вот идет такая череда. А дальше будет только ухудшаться. Поэтому если кто-то сидит там дома, и дома там это качается от мини 282 ну тогда будете сидеть всю жизнь в говне. Потому что есть вот реальные политические акции, которые они протестные, они заявляют о общей смене ситуации, требуют ответов для всего. Поэтому как бы жизненно важно людям выходить, тем более там, где в регионах во многих разрешают митинги. Мне скидывают, что разрешенные митинги, туда тем более, а все остальные там смотрите по ситуации. Вот. Но мы агитируем, чтобы все шли вперед. Сейчас много в Москву как бы, с регионов съезжаются люди. Вот, такая небольшая секрет. И тоже ждут. Никому только не говорите. А, да, но я же не буду говорить конкретно, кто. Машины едут, да, электричками, съезжаются все, уже не ждут, уже готовы давно. Поэтому много разговоров идет. В общем, ожидаем, ожидаем очень интересных событий, значит, 12 Так что националисты как бы все поддерживают. То не поддерживают, то, значит, как бы терпило. Вот. Либо, либо он, ну, какой-то, не знаю, подпольщик тогда, а так в стороне стоять к, к ватной, да. Ну не, ну ватный-то это вообще не националист, это путинщина. А так сидеть в сторонке, кричать, что нам надо отменить, нам кого-то... Выб... Да никто не выпустит, ничего выпускать не будет. Будут сажать и все. Первый счет националистов, потом всех... Вот сейчас в сидящий был обыск. То есть всех будут прессовать, сажать и так далее. И кто сидит, не вякает, за ним придут первым, кстати. Потому что он не вякает, а его забирают под шумок, а за него никому не интересен, потому что он всю жизнь сидел тихо. Вот. Спрашивают одну смс-ку написать Путину. Мы же решили, что мы пишем всем... Все, на все каналы, на все сайты и на телефон смс-ку «Владимир Владимирович, где вы будете 5-11-2017 года?» За рубежом, Так, еще объявление, может быть, завтра у нас опять будет подготовка с националистами вебинары, там пообсуждаем. Вот, поэтому пишите. Там, ну, Марк, скорее всего, будет присутствовать но ну, я точно буду вот. Значит, значит 12-го, все, не готовимся, уже выходим Значит, по демушке, ну, естественно, надо эту тему затронуть Значит, там началась игра, значит, по информационной опять разводке То есть, письма от меня, ну, или там законспирированы Любая информация нормальная про движение, она к нему не проходит то есть адвокат а, очень редкие встречи, а все остальные письма мне приходят отказы, цензура. А я знаю, что его сейчас по ФСБшной линии там разводят какой-то информации по нам. А потом люди ему там пишут, а, прикидываясь разными там с там ложную информацию по поводу того, что мы там продались, мы там какие-то эти там кто-то пишет евреи стали там, и так далее я извиняюсь Вань. нацики провокаторы мальцев поощряет провокатор сергей алексеев спрячься под юбку обратно здесь, в ну вот как раз я сразу говорю ⁇ Демушкин там провокаторы мутят и тут он сразу видит и пишет вот поэтому там они закрутили там же есть на зонах такая ситуация в сизо Особенно в шестом блоке там нет этих дорог, маляв никаких не проходит. Там просто нет такого понятия дороги, да, как у зэков они передаются. Там эти малявы никак не пройти информацию. Ему сейчас накручивают что-то, видимо, опять принуждают к работе. И, наверное, они хотят сказать, что его здесь кинули какие-то, ну, вот эти все вещи. Потому что вся информация, которая проходит от официальных лиц, которые я и так далее, они разными путями. Любое упоминание, кстати, мое, например, мне говорят, все замазывается сразу. То есть любой другой там пишет какую-то ерунду там, что мы там. Да, я думаю, раз... что он не глупый человек. Не, не, он но нормально, он передал, будет. что он ожидает этого все, но он как бы находится в блокаде и вот, поэтому. Это, я думаю, это метод какого-то воздействия, он, естественно, не поведется на все это, он знает о наших гарантиях, о наших взаимоотношениях, но вот это мы обговаривали, естественно, что так будет. Но в любом случае жесткая изоляция, прессинг, там какое-то питание и так далее, понятно, что это некое сильное давление. Так что помогайте Демушкину, там счета есть на партии националистов, все вверху у нас висят в этой в прикрепленных записях. Вот, А вот по нашим... Вот они выпустили Стенина, да, сейчас, очень здорово, но целый год его прессовали, ломали, ни за что просто так, посадили 10 человек, и тут его выпустили, вот, типа, власть, поблажки, это не, не поблажки, вот целый год ломали, больше года человек отсидел, по этапам мы знаем, как его, как бы, ломали, хотя, это один оправдательный приговор за всю, как, не знаю, за 282, это первый, прям случай, что оправдательный приговор, вот, -то... то есть, апелляция оправдала, по идее, они должны сейчас посадить всех, кто его прессовал, сфальфицировал это дело и так далее. Вот, ну такое дополнение. Поэтому Стенин у него все нормально, это как бы на связи. Вот. Демушкина героя Путин Геморой на форум в чате пишет. Не, ну, у нас мы же меняли Демушкина на Путин в итоге сел. К сожалению. Так что значит у нас. Как бы общается с казаками, с монархистами? Сейчас вот это дело в купе этого все идет. Это националист казах Мелихов. Ты расскажи, когда, чего? Да, его два года времени, уже уже да? Пару минут, да, пожалуйста. пожалуйста. Я так коротко расскажу. Да, уже завтра будет одно из последних, возможно, последнее заседание по дольскому городском суде по адресу в проспект дом 57, семь 22. Угу. по делу одного из лидеров независимых, то есть неподконтрольных подконтрольных Кремлю настоящих казаков. Владимира Петровича Мелихова. Это уже третья попытка его посадить. Все началось с 2007 года, когда Мелихов на собственные деньги, также на пожертвования неравнодушных людей, открыл музей антибольшевистского сопротивления в станице Яланское. Также такой же музей находится в Подольске у него дома. После этого он через несколько месяцев был задержан, провел 8 месяцев в СИЗО. Но тогда он смог доказать свою непричастность, и его выпустили. Вот сейчас уже третья попытка. Ему подбросили патроны, когда пришли с обыском сотрудники ФСБ. Поэтому самое интересное, что на допросах они противоречат друг другу полям, а один говорит: это вот было ведро с мусором, с бумагой. Я вытащил бумагу и достал оттуда патроны. Тут же второго сотрудника допрашивают: он говорит, нет, не было никакой бумаги. Я не видел, как он его доставал, я видел уже в руках у него патроны. Ну, невооруженным глазом видно, что все это провокация и фабрикация полное дело. Также в качестве доказательства используют пистолет. Пистолет 19 века. Средневековый Да, во-первых, он не стреляет, потому что он деактивирован. Есть экспертиза. Это самое интересное начинается. Тут есть экспертиза о том, что он не поигоден к стрельбе. Но потом экспертизу меняют на то, что он поигоден к стрельбе. Но поэтому показания эксперта остаются, что он не поигоден к стрельбе. Вызывают на допрос эксперта, судья спрашивает, как же так у вас же противоречие. Портура рассказала шикарную вещь. А какая разница? А результат как бы вопрос один и тот же, не пойгодин или по игоден к стольбе. Ну, то есть, как бы, ну, ерунда так. Вердикт разный, ну, как обычно, каким-нибудь средневековым методом уже, патронами. Обычно 282 2 сейчас. Да. Патронами. А, да, я забыл сказать: 313 кабинет в 10 часов утра. Поехали, поддерживайте. А еще раз. Где? Да, скажу, Подольск, 10 утра, город Подольск да, 10 утра. 10 утра. Э, рев Проспект, дом 57, дробь 22, значит, 313 Число. кабинет. Завтра, да, завтра да, утром. Завтра, 16-го, да, 10 утра. Подольские. Подольск, да. Ну и все. 12-го. Уже все готовы. 12-го. Встречаемся. Выходим. Уже готовы. Да. Спасибо. Все, в центре Москвы. Все, спасибо. Так, ну что тогда? Все? Или ты еще дочитаешь? Да, Все, до да нас дочитали? дочитали? Еще есть одно? Ну одно сейчас я прочитаю. Давай, прочитай. Юрий, тысячу рублей, слава, с днем рождения. Спасибо, всем спасибо. спасибо. Все, кто, всех, кто поздравлял, кто пишет, кто звонит, кто связывается. Никто никого не боится, Реш. не бойтесь никого, пусть они нас боятся, нас да, гораздо мы, больше, мы, и мы могучие, вы сами видите, насколько могучие, то есть мы уже все объединились, и единственная у нас сейчас, так скажем, проблема, да, и я думаю, это вот, чтобы... Все, все пришло вовремя, тогда, когда все созреет, чтобы плод упал в руки. Да? Вот да. Это единственная проблема, чтобы все они сделали сами, приняли закон этот о смертной казни, там все-все вывели войска и сказали. А все, скажешь, все что то есть точно, чтобы не нам уж ничего не делать, чтобы они за нас все сделали. А дальше уж. А если ты завтра скажешь про смертную казнь на эхо, они ее не введут. Да бросьте. Ну, Еще как-то Сто процентов. Ну ладно. Мы не ну, спорим, но запомнили. Ну подумаем. Хорошо. Мы не спорим, но мы запомнили. Спасибо. До свидания. До свидания.